Наши любимые игроки футбольного клуба Спартак Москва. Долго-долго ну, дай, долго когда закончится зима и снова начнется футбол. В прошлом году я увидел, как вы стали чемпионами и выиграли суперкубок. Отделена все игры Спартака и болезнь за вас. Когда было холодно, я вас отелить зову. Мы очень, очень по вам соскучились. Вот так. В этом году я желаю тебе выиграть чемпионат России, Кубок России и удачно выступить в Европе. Мата в мире, и можете покрыть и упала соперника. когда будет тепло, и папа нас возьмет на футбол. Удачи. Мы с папой и моим братом Егором пойдем на матч по стакам ночью, атлетика. В эти зимние каникулы я играл за Спартак в PlayStation и обыграл Барселону 6:0. Выберем в то, что вы сможете выиграть чем России. Кто от вас только поверит, на рядом буду, даже если выиграть не получится. Мы... Мы очень вас любим, Спартак Чемпион. Мы поддерживаем вас из тужу и взной. Один за всех и все за одного.